Понимаете, тут очень близкие понятия, потому что то, что мы называем кармой, это как бы тот под, ну, перечень определенных негативных событий, которые возникают в связи с какими-то предыдущими действиями. А затем ну, это как некий план уже того, что потом судьба по сути дела реализует в этой жизни, поэтому можно даже сказать так, что судьба это э, как бы воплощенная карма. Но если вы настраиваете себя на божественные знания, это самое надежная защита от всего этого, но есть еще технологический момент, можно помещать себя в сферу Святого Духа при общении с ними, и тогда они уже вам точно ничего не сделают. Мы тоже так делали, когда у нас же был период, там они ходили табунами, и колдуны, и маги, как только услышали, что регенерация органов у нас пошла, они же тут же соображают все что просто так это не может возникнуть у, у простых людей. И такими колоннами пошли. Они тут садились рядами целыми в залах, сидели. Ну, самая простая защита – свера Святого Духа. А когда начинаешь наполнять зал светом, так они так бежали из зала, что даже спотыкались, падали и причем табуном всем своим оттуда убирали. Это, это было, вот в Нижнем Новгороде у нас такое событие было. Они заняли первый ряд, а потом как с него сорвались, потому что энергии пошли такие, которые они не выдерживают, и они вот таким позорным образом убегали из зала, там всех хотали. Потому что это надо было видеть, как этот табун мчится, как падают, друг, по другу, так сказать, ползут, лезут и убегают. Их на человеческом плане привлекает прежде всего будущее Земли. Потому что мы же говорим о перестройке. Оно сейчас меняется. Меняется в том плане, что человек выходит на свой новый иерархический путь, даже не путь, а уровень наследника Бога, Бога-человека. То есть вот даже библейские сказания, помните, когда младший сын ушел там куда-то в дальнюю страну, ну, из рая ушел там, но когда опомнился и пошел, назад к отцу, отец сам выбежал ему навстречу, обнял, поцеловал, перстень власти дал. Вот именно это сейчас с нами и происходит. Ушли мы в дальнюю страну, но все-таки доразвились до того, что стали соответствовать вот этому новому своему статусу Бога-человека. И отец это утвердил, уже утвердил. Вот почему очереди выстраиваются, в том числе из рая, сюда на Землю. Потому что здесь можно Бога человеческий статус. Причем это касается не только Земли. За нами э, вслед выстраиваются те зодиакальные созвездия, которые играли очень большую роль. В развитии Земли, там и Орионы, и Сириусы, и Плеяда, и другие планеты, которые вслед за нами, как вот вагончики за паровозиком, рвануться вот в новое пространство своей реализации. Дело в том, что у человека есть возможность все преобразовывать самому. Если он этого не делает, они просто влияют и влияют. А если он делает, то это изменяется. То есть он может все то, что в общем-то составило его как бы судьбоносные события жизни, он может их корректировать, преобразовывать и через управление выстраивать в себе совершенно другую жизнь и другую судьбу.